Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам свой дендробиум Нобеле. Вот такой высокий дендробиум. У меня вырос в этом году. Вот нарастил 4 роста. У всех уже появился стоп-лист. И, наверное, мы готовимся к цветению. Ну вот, посмотрите, что появляется на нашей орхидее. Видите, вот почка набухшая, с этой стороны тоже набухшая, здесь набухает, и здесь набухает, и вот, видите, здесь чуть-чуть, вот. Если присмотреться, то даже видно, что она уже проклюнулась с другой стороны тоже самое вот ну дальше пока выше не набухли почки вот я сейчас поливаю орхидею только проливом так вот пролила вот, до... так поставила в кашпо, пролила где-то до середины горшка, и... ну, воды, и сразу вылила, выставила, воду вылила, вот, чтобы она немножко подсыхала и постаралась поставить, по крайней мере, в самое холодное место подоконника. До свидания, будем вместе с вами наблюдать.